Сказать. Всем добрый день, меня зовут Наргиз Гарифурин, я занимаюсь практиками оздоровления, энергопроработкой. Дополнительный уровень работы – это вот такие доски оздоровления. Здесь находятся гвозди оцинкованные, винтовые непосредственно. Каждый гвоздь забит в состоянии молитвы и медитации, стоя на таких гвоздях, вы будете поднимать вибрации, снимать блоки, зажимы в теле. Более подробно я рассказываю что-то в скайп-консультациях. Могу приехать провести непосредственно вебинар и мастер-класс. Происходит активизация чакр. Когда в паре работая непосредственно, помогает наладить супружеские отношения. Бать какие-то взаимные обиды, претензии, которые есть. Вот. У меня есть их три вида. С шагом 0,5 см, 1 и полтора. Это специально сделано для рой-клуба. Вот. Хочу показать вам, как на них легко стоять. Вот видите, когда у вас блоков нету, вы спокойно встаете, чувствуете, как работают доски. Сверх можете почувствовать поток, вот, захватить его и пропустить через все тело. На стопах находятся биологически активные точки, которые связаны со всем, со всем организмом. Для меня это очень хорошая находка в том плане, что когда обычно по энергетике я работал с людьми и говорил им отпустить гнев, еще какие-то ситуации, от души не все могли это сделать. Стоя на гвоздях, человек даже не осознает, что он прорабатывает, но это у него включается. Потому что на стопах у нас и печень, и почки, и все-все находится полностью. Это отдельные картинки, если надо, я делаю. То есть стопы по половым железам работают. Большой палец – это голова, эти уже глаза, эти уши. Во. Можно приобрести за нашу прекрасную криптовалюту призму. Еще рекомендую, вот, у Михаила друга есть вот такая система провила. В сочетании с досками оздоровления очень потрясающе работает. Когда человек вытягивает струну, у него тоже уходят блоки, поступает жар в теле, он начинает пробуждаться. А пробужденный человек уже лучше чувствует, что он хочет от этой жизни, какое его предназначение, что он хочет кушать, на кого он желает работать, на кого не работать. Все это у вас автоматически активируется. Так что, приглашаю вас воспользоваться услугами и досок, и правила, и, разумеется, приехать в Рой-отель. Здесь, на фоне гор, вы отдохнете от многоэтажек, которые вас окружают, окунетесь в настоящую ледяную воду и пробудитесь. Так что, добро пожаловать! Я вас люблю!